Добрый день всем, меня зовут Маша, я живу в Эквадоре, мне 49 лет. Хочу поделиться о курсе о сохранении стройности, который прошла у Лидии Бойко. Закончила я курс где-то в конце октября, поэтому сейчас хочу поделиться своими результатами посткурса. Это всегда более ценно, потому что когда ты в потоке, это намного легче держать энергию, а когда эта энергия... Еще живет и продолжает тебя радовать на протяжении трех месяцев после окончания, это более ценно. Я хочу сказать, что никогда не страдала лишним весом вообще. То есть мне наоборот, мне всегда не хватало веса, 1-2 килограмма хотелось бы прибавить. Вот. Но со временем, с возрастом, где-то у меня пришло лишних 3-4 килограмма, и мне это не очень понравилось, но я особо не обратила на это внимание. Но то, что мне совсем не понравилось, это вот история с возрастными изменениями, вот эти гормональные скачки, которые, о которых пишут и говорят, но ты никогда не сможешь это понять, пока не испытаешь на себе. И тогда, где-то в августе, я почувствовала уже приближение вот этого менопаузы, и мне это так не понравилось. Вот эти приливы-отливы в течение дня, ну, не очень приятная штука. Гормональный пить не хотелось, хотела каким-то образом по-другому решить проблему, задачу, как угодно. Я написала Лиде, сказала, что меня не волнует вес, меня больше волнует гормональный фон. На что она мне ответила, что на курсе именно, в первую очередь, с чем мы работаем, это гормональная, гормональный обмен. И я записалась, начала жить, скажем, по этой программе. Я хочу сказать, что это не просто программа про похудение. Я вообще далека от всяких диет, с каких-то систем питания. Мне это очень не нравится, мне это скучно, я никогда ничего подобного не проходила. Но вот этот курс сакральной стройности — это про другое. Это про ощущение себя в этом мире, про счастье быть собой. Если в цифрах, то у меня ушло где-то 3,5 килограмма, а в талии – 11, в бедрах – 8, что было очень приятно. Но то несравненное счастье, которое я получила в период обучения и потом, это ни с чем не сравнить, потому что я совершенно не ожидала, что я смогу вернуть себе и волю, и любовь к жизни. Учитывая последние события, вот этот год, он был настолько тяжелый, что не хотелось жить, не хотелось ничего делать. И вот эта программа, она реально меня вернула к жизни. Она мне подарила столько счастья, столько радости. У меня изменился круг общения. Меня сейчас окружают такие люди классные, такие энергичные, что реально хочется жить, любить, творить. И я хочу сказать, что даже если у вас... Нет лишних килограммов. Идите, потому что это гораздо больше, чем просто про похудеть. Идите и не думайте. Лидия, спасибо вам огромное. Я вам настолько благодарна. Вы меня вернули к жизни. Спасибо большое.